Культовый сериал возвращается. Прошло 10 лет. Теперь все по-взрослому. Наконец-то! Я официально развелась! Очень по-взрослому. Да ну нафиг. Когда ты, ты скажешь жене, что тебя уволили? А, никогда. Совсем по-взрослому. Твоим талантливым руководством компания начала разваливаться. Теперь она моя. Нет, подождите, что происходит? Ты моя. Ты вообще как? Офигенно! Деньги забрали, он такое запретение. Сижу, жду, когда кастрируют из общаги в кризис среднего возраста. Обещаю, больше ни каплю в рот. ИУДА! Ситуация не самая приятная. Да ничего. Я дочку в первое время также в детский сад отводил. Универ 10 лет спустя.